Чего, блин? А, готовый товарищ, сегодня я проверю, чему вы научились. Приступайте к работе. Приветствую всех любителей видеоигр. Почему-то высветилась эта надпись обучение, блядь, И я что-то потом что-то не дочитал. Походу обучение завершено. И да, сегодня тот самый день, когда я буду делать все сам. Стоп, а куда все предметы делись, пары и так далее и тому подобное? Не понял. Но это мое. А то, что помните, было на столе, блин, в прошлой серии. Блин, плохо. Куда-то все делось. Так, ладно, поехали. Сначала, контрабандист. Мы подозреваем, что водитель, который вчера не остановился для досмотра, пытается пересечь границу. Часть регистрационного номера Q. А, опись грузов. 19 апреля 1981 -го года. Министерство транспорта меняет правила ввоза товаров на территории Акаристана. Вводится требования о наличии у водителей описи грузов. Любые несоответствующие документации должны привести к отказу во въезде. Но это мы уже понимаем, что должна быть опись. Если описи нет... То человек, естественно, не принимается Плюс, если у человека есть Q То он тоже, естественно, уже Здравствуйте Уже сразу же Приступается к тому, что его нельзя использовать Так, поехали Так, можно Мне нужно кое-что у тебя сегодня на продажу Ну, давайте Некоторые прежде захотят с вами торговать в коммунистическом государстве предметы первой необходимости часто можно найти только на черном рынке. Мелкая торговля может стать для вас с дополнительным заработком. Цена предмета вашего инвентаря – это цена, которую вы заплатите за этот предмет. Перед продажей вы можете легко проверить, будет ли ваша сделка прибыльной. Окей. Мешок картошки – тридцатка, пачка сигарет плюс 38. Ну, допустим. А, это я покупаю, это я продаю. Ну, это типа прибыльно, хорошо Хм, ну, давайте купим мешок картошки Допустим, просто проверить, да Потом, ну, допустим, стиральный порошок А, он покупает А, она прибыльна, ну, берем, короче, он три мешка картошки Допустим Это он покупает, а это он продает Все, допустим С вами приятно иметь дело Так, а теперь, пожалуйста, документы Возьмите, надеюсь, все в порядке Так, поехали Кьюф есть, кьюфа нету а, номер паспорта, естественно, сверяем. асинказимов Синказимов. Естественно. Опа, уже несоответствие. Уже не соответствие. Ну, здесь все хорошо, но мы уже видим первое несоответствие, но мы все равно лезем проверять бочонки. Так, подождите, а как мне опись грузов достать? Так, это что-то досмотрит. С, да, по-моему? Так. На Е. Ага, три. И вот четвертый бочонок. Ну, получается, только четыре бочки. Ну-ка, давай-ка тоже это вытащим. На всякий случай осматриваю так. На бочках вроде ничего нет. А значит, можно попросить нашего товарища. А где он, кстати? Тогда придется все, судя по всему, выложить. Так, все, все четыре осмотрены. Все четыре осмотрены. А верни-ка, пожалуйста, на место. Что-то так далеко ушел. А то что-то он прям вообще далеко ушел. Ну, реально, далеко для описи грузов. Так, это мы закрываем. Что у нас еще? Номер паспорта в принципе сходится. Год рождения, фиг с ним. Срок действия 81-31 марта сейчас, апрель сейчас все сходится. Май здесь все сходится. Подтвержденный груз 4-6. Ага. Не сходится Не сходится Все Пожалуйста, выйти из машины Вот так вот и отказ should... О, нет Ну все, любые несоответствия, Извиняюсь, но что поделаешь Следующий, пожалуйста, сразу же заезжаем Ну пока все просто Самое главное спокойно все хорошо досматривать Мы ему два крестика Специально поставили Ух ты, блядь, а как я это проверю 60? А ч только 60? А, срок действия и фото. Суки. Блин, меня вода-то бесит. Надо обязательно самому крестики, блядь, ставить. Возьмите. Не забудьте отдать. Так, поехали. На фото похож. Э, кот поехал. Задержите беглеца Нет, только нет, а скорее садитесь в машину, и отправляйтесь в погоню. Ух ты, блядь! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, поехали. Блядь, что там еще? Поехали, поехали, поехали, поехали, поехали. Еб, твою мать. Вот это сейчас неожиданно. Вот это круто. Так, но ну мы сейчас приближаемся к нему. Мы его догоняем, мы его, точнее, ну да. Он от нас не уходит, скажем так. Так, отлично, но ну, мы его догоним, ладно, допустим. Допустим, мы его точно не упустим. Ну да, а куда мы его упустим? А что, стрелять будет кто-нибудь? А, фары включены, это включено. А что за джей? Эй, эй, эй, ты дурак! Ты дурак! Если мы его сейчас упустим из-за этой проблемы, это будет вообще смешно, если честно. Это будет прям вообще смех и грех, как говорится. Блин, еще музыка что-то так тихо работает, если честно. А можно как-нибудь погромче? Но он прям уезжал, он прям топит на всех парах. Мы тоже так можем. У меня водительских в принципе нету, но я могу. А что, мне вот таранить надо или как? Надеюсь, что таранить подойдет. Я просто не понимаю, как мне еще с ним поступать. Поэтому я буду его таранить. Че, все? Давай, давай, назад, назад, назад. А, неплохо, он думал, что сумеет сбежать Срочно арестуйте его и возвращайтесь на погранпост. Вы арестованы. Неплохо, отлично Преступник арестован Вернитесь в офис на посту И получите новые приказы Важный телефонный звонок Да стой ты, блять Поехали Блин, сзади ничего не вижу, что происходит Не понимаю, как мне ехать У меня есть 4 минуты, чтобы добраться до дома Ладно, поедем как есть Важный звонок, это все-таки важно Походу, мне еще оружие придется Докупать Блин, а был там свернуть Ну ладно, мы в принципе здесь доедем, я думаю Блин, 4 минуты надоест, это что-то как-то прям, блядь, мало А я бы сразу его сдал, кстати, если честно, прям сразу же Но нам дали 4 минуты, это специально вот на это, на это, наверное, и был расчет Давай, давай, давай, давай, давай, красавица Не, ну неплохо сработали, я даже заглохнуть дважды успел Я думаю, что в будущем такого, скажем так, мне не дадут так, так, так, на обочину, на обочину съезжаем. Я что-то, кстати, заметил, что и машин то практически не было. Когда мы в первый раз ехали, их было прям вообще море. Ну, мы прям так заедем, пофиг. Зря я, наверное, прям так заехал, ну ладно. Все, все, все, выходи. Так, ну ладно, на телефонный звонок ответить. Товарищ, у нас пропала связь с оперативной группой сержанта Гаврилова. Они преследовали постанцев Кровавого Кулака возле лесопилки. Дело срочно, так что поезжайте туда как можно быстрее. Вас будет сопровождать капитан Сорокин. Ух ты, блядь. Так, восстановите контакт с оперативной группой сержанта Гаврилова на лесопилке. О, удачи, товарищ Берегите себя Давайте сразу перезарядим тогда А ну перезаряженное, надеюсь Ну, поехали А, Наверное, снова сбой в работе оборудования Такое случается Извиняюсь, немножко это самое Загрузился, скажем так Еще такая музычка играет <смех> Блин, комично. <смех> ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, я так неплохо вожу, хочу сказать. Я вообще даже не торможу. Я, кстати, вот не понимаю, куда мне, в принципе, деньги тратить. Пока что. Да, там как бы на сотрудников я немножко трачу, на место трачу. На что я еще трачу? Да, в принципе, я больше ни на что так-то и не трачу. Приехали. Надеюсь, это будет начало плодотворного сотрудничества Надо же, сержант Гаррил спутался с бандитами Давайте выбираться отсюда, я должен лично доложить инспектору о происшествии Да давайте всех убьем просто Давайте, давайте, давайте, давайте, мы даже никуда не поедем, они нас пытаются убить Блин, а что, я выживу, интересно, здесь? Блин, они так нормально жахтуют. А я вообще... Подождите, их вообще убить. Можно у меня 8 патронов осталось? Да они даже в голову не умирают, блядь. Они даже в голову не умирают. Что-то здесь это вообще не нормально, нифига. Так нечестно. Быстрее, помогите мне. Кажется, он еще жив. Товарищ, не умирайте. Вы нужны а Акаристану. А, ну это по сюжету все, я понял. Я бы их не убил. Повстанцы, уверены в вашей гибели, убегают с Через час обеспокоенный комиссар отправляет на место своего заместителя вместе с подкреплением. Рана на вашей голове оказалась поверхностной. К сожалению, товарищ Сорокину не так повезло. И сюжет прям такой интересный. Мне щеку пробили, я еще остался жив, блядь. Поздравляем, вы уже готовы к самостоятельной работе. Правильно выполняйте свои обязанности, чтобы получить повышение. Более высокие звания увеличат заработок и открывают доступ к модификации поста. С этого момента мы больше не будем поддерживать вас финансово. Задолженность объекта приведет к немедленному увольнению. О, товарищ, я рад, что вы жили. Что вы выжили? Вы очень повезло. Запас инструментов пополнил. Похоже, вы готовы к службе. По приказу комиссара сегодняшнего дня я буду следить за вашими дальнейшими действиями. Отлично. Ну давайте проверим Хорошо Так что это у нас С помощью этого компьютера Вы можете улучшать свой пост Контролировать ежедневную стоимость его содержания И проверять статистику своей работы Нанимайте дополнительных охранников Чтобы улучшить защиту своего поста Улучшайте здание Чтобы получить дополнительное пространство Или повысить свой уровень восприятия Покупайте новые полицейские машины Чтобы эффективнее преследовать преступников Так ну давайте посмотрим Так заключенный, склад и все остальное Уровень восприятия, максимум здоровья, здоровье, ага, и машина, то есть в принципе я могу прокачивать, ага, то есть даже вот так, но пока что мы это ничего трогать не будем, так, хорошо, допустим, что у нас тут, патрон для пистолета, канистра со спиртом и картошка, ну хоть патрон, блин, надо был патрон, не надо было тратить, если честно, не, ну придется теперь пистолет носить с собой так же, как и патроны. Сейчас перезарядимся. Отлично. Плюс нам надавали немножко этих самых предметов. Ну, допустим, давайте попробуем. А как убрать? А, вот. Так, ух, ты ж нифига себе, сколько всего. Товарищ, королевство РК совершило гнусное предательство. Ради блага граждан мы не должны позволить, чтобы их товары пересекали границы. Мы рассчитываем на вас. Первое. В связи с раскрытием связей между гражданами королевства РК и преступными группировками правительство ввело эмбарго на все товары из этой страны. Запрещен въезд водителям, привозящим товары и багаж из королевства РК. А, то есть это птица. Один из наших осведомителей в банде Аберканкова получил ценную информацию о доставке очередной партии контрабанды. Возраст 54 года. Наши службы послушали телефонный разговор, благодаря которому мы получили конкретную информацию о другом королевстве Ркей. Мы подозреваем, что водитель, который вчера не осознался для досмотра, пытается пересечь границу. о из за -та. часть Часть регистрационного номера. Министерство транспорта меняет правила воза река страны. Наличие у водителя выписи любые несоответствия, это мы помним. То есть, это вечные задания, Парижу... это Парижу... контрабанды. Да, я понимаю, Парижу что, иди что иди люди иди ждут. Но мне нужно все изучить. Тут столько всего, блин. Так, ладно, допустим. 54 года, РК и О ОЗД Хорошо Так, давай к продажу Покупает мешок картошки Я в потеряю, потеряю бабки Сначала возьми документы у водителя Да, конечно Поехали Моя семья в опасности Я должен закончить этот рейс, чтобы отдать долг Умоляю, пропустите меня Количество РК Ай-яй-яй-яй-яй-яй Пока все нормально, пока все хорошо. Так, это мы закрываем. Так, теперь мне нужно проверить твой груз. Ну залазить. Ну что ты, блин? Залазите. Не понял, что я залезть не могу. Конец. О, -о, -о, О, ящик яблок. Блин, а тут что-то придется опустить, наверное. Только обращайтесь с этим осторожно. Так. Блин, а как-то он... Ага. Мы это все почему убираем отсюда? Потому что надо вот все-таки все просветить, всю его машину. Потому что он все-таки из очень интересного государства. Которое, к сожалению, надо проверить. Блин, а вроде ничего такого интересного нет. Так, а выйди, пожалуйста, из машины. Молодец. Давай-давай-давай, кыш-кыш-кыш. Так, ну вроде, вроде бы... Вроде бы. Мы ничего здесь не видим. Так, опись груза. На описи груза ничего вроде нет. Никаких-то дополнительных знаков, ничего. Так, ладно, верни все в машину. Блин, мне бесит, что все-таки надо дождаться вот этого вот зачернения экрана. Оно реально неудобно. Так, едем дальше. Сток сена 9, ящик 3. Блин, ну все вроде правильно. Фотка. Это вроде похож. Что там еще должно быть? А, возраст. 43. Да все, короче, проходи. Так, вернись в машину. Не, его можно пропускать. Королевство РК. а, -а, -а. Извини, пожалуйста. Ща-ща-ща-ща-ща. Неважно. отчет о досмотри. Правила въезда. А -а -а. Ркей же запрещен. О, нет. Или стоп, или я неправильно сделал, или я должен был? Подождите. А, имя, инструкции, ящики, мешки, прочее. Не, подождите. Не, это не то. А, не, все правильно. Все правильно, да, правила въезда то есть из РК нельзя. А еще раз можно посмотреть? Да, из королевства РК отказано, есть связь с правилами въезда. Да, все правильно. Значит, я сделал все правильно, ладно. Я просто думал, знаете что? Это наш, оказывается, скорее всего, значок получается. Оно.. Ему нельзя. Да, это наш значок, вон флаг висит. Получается, в нашем случае вообще из РК нельзя. Добрый день. Так, документики. Так, а где моего документы -то? Я взял? Не понял. А где документы-то? Документы уже получены. Не понял. Разрешение на въезд. А груза никакого нет, разве? Я что-то вообще... Поп... Я уже и забыл, что это такое. Тут не фотки, ничего. Причина въезда работа. А где паспорт-то? Не понял. А! Выдал номер паспорта. Фотки нет. А, блядь, все закрылось. О, Опа, здравствуй, несоответствие. Нормально. Королевство РК, опять же таки нельзя. А, это только груз, это только груз. А возраст? 39, хорошо. Допустим. <coughs> Допустим. Так, что еще? А, у нее только имя, да? Но фотка подходит, да, это он. Срок действия сходит, фото сходит. Не, но ну мы все равно тебя запрещаем, есть. <свист> Что за денек? Так, сразу следующий. Так, он разворачивается, хорошо. Все, отлично, все нормально. Здравствуй, товарищ командир. Чего этого водителя нужно арестовать? Преступник сбежал. Чего, блядь? Как? Места, где прячут контрабанду? Из королевства не было арестован, спрятал машину... Понять, ладно, понятно. Минус 250. Да еще и минусом, суки. Ну ладно, пофиг. Давай документы свои. Белый голод многие годы вымогал моим землякам, никакого оружия там не было Ваша партия лжет, чтобы продолжите ослаблять мою страну Так, я понял Номер паспорта, дата рождения, 54 года То есть кого-то мы пропустили Интересно получается Блин, ну у него вроде все правильно Ну и фотка сходится Ну, давайте, раз уж такое дело, проверим, блядь. Ну, ладно, его мы пропускаем. Ты ему пока не в чем запретить. У него ни, ни груза, ничего вроде нет. Спасибо большое, до свидания. Так, а как я не понял, с контрабандой-то я пропустил? Что не так-то? А, вот, как раз-таки вот здесь был. Ладно, пофиг. Как бы... К сожалению, и такое бывает. А остались как раз двое. У двоих явно есть контрабанда. Это последние двое. Все как бы просто и логично. Отойти. Здравствуйте. Ну, здравствуй. Где хранишь контрабанду, тварь? Где то же явно хранишь контрабанду? Ну не может же быть, чтобы прям вообще ничего нигде не было, и все беспалевно. Блин, что-то здесь не так. Подожди. Владимир Кузлов. Несоответствие. Раз. Давай, сколько тебе лет? 44. А тут 54 и куидз. Что-то такого нигде не вижу. Блин, да у него и фотка про... А, вон, смотрите, усов нет. Несоответствие фото. Блин, а где у тебя контрабанда-то? Вас же всего двое. КГХ. Часть регистрационного номера О1ЗТ. Да нет, все нормально, все сходится, все красиво, все хорошо. Единственное, я так не могу тебя пропустить Блин, да их всего двое Или стоп Да ладно, езжай Ну не, не до чего мне докопаться Я все проверил, все нормально, все хорошо, блять Блять, я ему разрешил въезд Ёб твою мать, стой Нет, нет, ему наоборот надо запретить Стой, не езжай, нет А если я его убью? Да, я дурак. Короче, решил переиграть же день, да. И уже задержал одного. Поэтому пусть сидит. А мы пока переложим немножко кокаина. Да, его оказалось, что-то у него слишком много. Что я даже немножко удивлен. Очень много. И только лишь у одного него. А ведь нам еще двоих задерживать. Так. Ну, ну да, кстати, в принципе, логично. Так, покиньте зону досмотра. Ну да, видео будет, может быть, чуть подлиннее, потому что я решил переиграть. Так, где-то я еще не нашел места, где прячут контрабанду под водительским сиденьем и под водительским сиденьем. Я так и не смог. Я там вроде все осветил, но что-то так и не смог понять, где там смотреть нужно. Ну хотя я вот честно, да, я все проверял. Так, сейчас мы зайдем, просмотрим, все ли у них тут нормально, все хорошо, все хорошо. Закрываем дверь и идем. Так, одного мы поймали. Теперь ты документ. Ага, хорошо. Так, торговать покупаешь картошку? А, это мы помним. Так, фото. Да, он лысенький. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Пока что везде все хорошо. Единственное, надо его до рождения сверить. 53 года. А должно быть 54, но досмотр все равно проведем. Колесо спущено, такое ощущение. Тут вроде бы ничего нет. Тут вроде бы тоже. Извини, извини, что залез к тебе. Ну да, в принципе, можно, наверное, пропускать. А что, мне больше мне ему нечем пригрозить, получается. У него все хорошо, все нормально. Хорошего дня. Так, достань кописи, убери-ка Следующий. Так, если сейчас пропадет какая-нибудь надпись? Нет, соточка, идеальный досмотр, отлично. Так, а вот ты меня уже напрягаешь. Ну давай документики. Так, документу отдал, теперь поторгуемся. Картошка, минус 13, я буду в убыле. Жаль. Так, давайте проверять. Владимир Коплов раз несоответствие а користан сколько тебе лет 24ю в 5c3ю так по фотке похож у него уже есть одно несоответствие но мы все равно проверяем машину Вы ничего тут не найдете. Извини, но осмотреть придется. А где понять под сидениями? Как я должен залезть куда-то, чтобы увидеть, что есть что-то? Ну даже если так подрассудить, да, как бы. Как мне туда залезть, блядь? Ну допустим, я все равно тебе отказываю, да? Сейчас, подожди, подожди. Так, ну фотка, фотка сходится Ну мы ему, почему мы ему отказываем? Имя, фамилия Так, срок действия, 4 сентября О, кстати, срок действия не подходит Тоже Дата рождения понятна, номер паспорта Ну да, все, теперь мы тебе точно отказываем Ну сейчас посмотрим Это еще не конец я тебя сейчас сразу застрелю. Ты у меня на мушке. Ладно, и сколько? Ну. Сотка, отлично, идеальный досмотр. Ладно, допустим. Какая классная машинка. Добрый день Добрый Хорошо, без проблем А документики? Вот документы, отлично Так, что нам надо проверить? Регистрационный номер И возраст РФЗ Да не, вроде нормально Так Дата рождения проверяем сразу Потому что у меня глазки кончились 31 год. Так, срок действия не могу, да? Так, 14 июля 81. Сейчас апрель мы подходим. Июнь подходит. Номер паспорта U8GI. 5 LQQ подходит. Севда-Карабаев. Севда-Карабаев. Это все сходится. Королевство РК. РК. Эх, извини, пожалуйста, придется тебе отказать в любом, но случае. Ой. Багаж и три унитаза. Ну, три унитаза мы видим. <свес> Запрещен ВОЗ. <свес> Блять, я не указал, почему. Да и хуй с тобой. Сейчас мне минус дадут. Ну, ладно, не ну, забыл указать. Просто у нас тут именно правила въезда же. Вот это не очень удобно, да? Что типа, блин, что я обязан это сделать. Но не указал. Ладно, там сколько? 250 минусов. Жаль. Но будет 250 минусов. Эх, пока. Ну или, надеюсь, хотя бы на... Ну... Нет, сотка. Съем. Вот и, пожалуй, все на сегодня. Это удачный Откуда момент, чтобы выполнить пополнить запас, освободить место в тюрьме или отдохнуть. Откуда да, место в тюрьме стоит опустите. освободить. Блин, но вот эти вот минусы, конечно, когда нужно самому постоянно все эти описи делать и так далее, и тому подобное. Так, переместить в полицейскую машину. Переместить в полицейскую машину. Такое ощущение, как будто здесь что-то замышлялось. Но лучше я сразу их увезу. Так, а мне все влезет? Отлично, все влезло. Но мы не будем контрабанду перепродавать кому-то или еще что-то с ней делать. Мы лучше так поступим. Еще было бы хорошо, на самом деле, если бы... Можно было бы эту самую метку поставить на карте, куда ехать, да, там вот отдел полиции, допустим, вот метку нельзя поставить, это неудобно. Ну, чисто фактически, куда нам? По прямой, по прямой, а там потом налево Ой-ой-ой Путешествую по Ракастану, остерегать вражеских отрядов Ванды Аберканов. Они попытаются отбить своих товарищей или перехваченный товар Если вы встретите, вы можете убежать или сразиться с ними, чтобы получить дополнительную награду Вот это вы сейчас очень вовремя О, отлично Так, а я правильно-то еду-то? А то сейчас начнется не, у меня заключенный, поэтому, ребята, пропускайте, как не хочу Но надо Блин, даже такие моменты надо записывать Потому что если они будут записывать, они на меня нападут Будет неинтересно, получается, пропаду Если бы не этот въедливый полицейский Я бы сейчас увлекался девчонкой в красном фонаре Убегай или победи своих противников Не, я поехал, у меня нет нормального оружия Или Да, у меня нет нормального оружия, похер Хотя Ой, они меня дверь отстрелили У меня, здесь патрон... У меня есть патроны? Парочка, да? Ну и где там кто стрелял? Только не говорит, что они пропали просто тупо. Потому что так неинтересно. Убегай. А, во-во-во. Где-где-где-где? Ни хрена их там! Надеюсь, я их оружие смогу залутать. Ай, патроны кончились. Промахнулся. Отлично. Отлично. Вы победили всех нападающих. Плюс 70 долларов. Так, подождите, а багаж их? Не говорите, что я ничего не могу с них поиметь. Обыскать тело. О, Вот. Как минимум. Патрон для ружья. Бля, бля и как быть? Бля, а у них нет оружия? М да, так неинтересно, конечно. Вообще ни капли неинтересно. Картошка мне это все... Блин, а ну, патроны-то дороже, кстати. Предполагаю, что патроны дороже, чем мешок с картошкой. Поэтому один мешок с картошкой... До свидания, а патрон для ружья... Здравствуйте. Я считаю это правильно Опа, не понял А куда тела-то деваются? Тела куда-то подевались Ну, точнее, они исчезают, но так нечестно Ладно, пофиг Ну, 125 патрон Да ладно Они многовато ли? Что, пацаны, вы там еще не сбежали? На месте, сидят. Блять, они всю мою машину похуярили. Ну ладно, поехали дальше. Сколько у нас там времени? Блин, полночь с ними, полвечер с ними разбирался. Жесть. Че, опять тут по мне стреляет, блядь? Или что происходит? Отдел полиции, ну естественно. Так. А, здесь, блин, груз отдают Ну ладно, пофиг. Может, отойдешь? Стал тут посреди пути Блин, из-за того, что двери нет Мы нашу руку видим Добрый день, здоровенький да, Так, поехали Отличная работа Перехвачена очередная контрабанда Так Куда мне теперь? Ни черта не вижу, ну и ладно Блин, ну дверь жалко. А как мне теперь ремонтировать? Открываем. Так, а куда нам дальше? А, в трудовой лагерь-то далеко уехать, блядь. Блин, причем реально прилично. Так, здесь налево. Блин, если на нас еще раз нападут, можно будет еще одних отбить. У нас как раз, в принципе, место после контрабанды освободилось. Напали бы они чуть-чуть попозже. Было бы вообще прекрасно. В принципе, я не против с ними посражаться. Потому что сон мне, в принципе, восстановит все. Да и сражаться с ними, естественно, придется чаще всего только вечером. Убегай или победи своих противников. Ща-ща-ща-ща-ща. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Блин, ну сейчас повечерело еще, конечно. Ну ладно, пофиг. Ну давайте, пацаны, выходим Блин, главное, главное не стоять на месте Потому что Если, скажем так, хоть один по нам попадет То будет как минимум неприятно Где еще? Ах ты ж, сука За деревом, блядь, прячется, падло. Отлично, где-то еще Нет, нету Вот так вот, блин, а в принципе простенько Так можно и, рав... и правда бабки делать По 70, по 70, мелочи, мелочи А, блин, а тут накапливается Чего он тут где-то один должен валяться? Ну, в принципе, патроны все есть Все хорошо Только что-то 128 метров многовато Ну да ладно, не жалко Оп, еще один а я его то про него забыл. 144. Откуда у меня столько патронов, блядь? Фигня какая-то, если честно. Ну и ладно. Осталось доехать до трудового лагеря, мы уже пару раз смахнулись. Что-то пацаны с лесопилки не нападают. Вот это вот интересно. Ну ладно. Поехали. Не знаю, хотя бы с музыкой будем ехать. Так хоть не так скучно. Блин, ну дорога здесь не близкая. И ехать нам далеко. Так, как мы поедем? Мы, наверное. Да, здесь по прямой поедем. Да. Потом просто направо, по прямой, потом еще не поворот. И все, и готово. То есть, в принципе, мы сейчас едем по Крестану. Грубо говоря, да, там. И все люди сюда почему-то все равно толпятся сюда. Так, нежно направо, да? Да. Только поаккуратнее чуть-чуть надо. Сейчас я больше чем уверен, на меня еще разочек нападут. И я еще чуть заработаю. А я и не против. Блять, нифига себе уже. Вот. О, я же говорю, нападут. А можно сбить? Надо было сбивать пробовать. Тихо, отъебались. отъебались, говорю. А ну, отстаньте. Правильно еду? Правильно еду. Сейчас я вам покажу куски ну мать. Блин, мне нравятся все эти стрельбища. Такой отъехал просто на безопасную территорию. Так, двое минус. Отлично. Вот так вот. Так и работаем. Честно, сколько у меня жизни осталось? Ну да ладно. Блин, да я сейчас так патрон сено лутаю. Потом же их, в принципе, можно будет продать, наверное. Хотя я и так зарабатываю. Да я и патрон не так много трачу. Где еще один? Вот оно. Отлично. Я не так много патрон трачу, чтобы прям сильно переживать. Плюс-минус обойма. Сейчас я с них как раз-таки эту обойму собрал. Но я ее окупил плюс 70 долларов. Получается. Это так я вижу. Ну, там иногда две было обоймы. Ладно. Блин, а есть, получается, что есть шанс того, что я буду до утра кататься? блядь. Да, такими темпами Там пострелялся, там пострелялся Тут чуть-чуть, там чуть-чуть И вот, здравствуйте Уже, как говорится, утро Типа, мне вообще не до отдыха получается Так, вот сейчас будет поворот налево Наконец-то мы сюда доехали Я думаю, это не произойдет Но с разворотом машины здесь вот реально неудобно сделано То есть, грубо говоря, я реально должен, да, вот таким вот образом разворачиваться. Учитывая то, что это вот прям максимально неудобно. Да еще, чтобы выйти из машины, ее надо обязательно заглушить. Все, забирай. Отлично, нам всегда нужны новые пары рук. 202 доллара. Блин, за человеку соточку. Блин, это прям роботорговля. Такая прям хорошенькая. Не понял. Вот, теперь понял, а то что-то прям передо мной так двери закрыли, странно. Это даже мне стало от этого немножко не по себе. Но здесь хотя бы двойная уровня защита. Так, она, а в принципе... А ты куда плешь-то? Конечно, я еду. У нас, в принципе, больше ничего не осталось. На нас не, не за что нападать. Если только так, просто... То есть, в принципе, за эти бои Я отбил свой косяк Который не указал, а то, что его не пропускаю Только из-за того, что опись грузов не позволяет Ну и будет мне Как это сказать-то правильно Как это правильно? сказать, Скажи мне, я скажу а, По делу мне будет, короче, да Именно так Тут даже есть мотель-карат В котором, наверное, явно можно отдохнуть Блин, вправду меня что-то долго не атакуют? А так я прям хорошенько прокатился туда-сюда, пострелялся. Да мне, в принципе, такими темпами и автомат не нужен. Типа, зачем мне автомат, если я и так все равно целюсь в голову? Если попадаешь в голову, то потальный выстрел. А я думаю, кстати, мне я мог сбежать от тех ребят. Мог, больше чем уверен. И не сражаться с ним. Дневные расходы, 150, содержание, постройка обтуживание автомобиля, зарплату. Всего лишь 150. Я считаю, эти три боя выиграл уже в плюсе. Так что все хорошо А обслуживание не? Ладно, похуй Ой, надо бы сигналку выключить Сейчас он меня прям вообще прям сожрет Все А теперь я интересно отдохнуть смогу? Просто даже чисто физически интересно Ой, правда могу До утра или сейчас сутки проскочит просто а, нет, до утра. Неплохо. Только у меня теперь расходов, кстати, не будет. Да. Товарищ, надеюсь, что вы хорошо высыпались и готовы к очередному рабочему дню. Так-то да. Но на этом пора заканчивать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну да, ничего здесь не дают. Чисто сейчас вот из интереса. Да, продалось вообще все. Как я понимаю, вот эта десятка патронов, это не... Это... Как это сказать-то? своего рода набор. То есть, грубо говоря, сейчас у меня 18 патронов. Но стоит взять эту, уже 108. То есть, я патрон налутал. Боже, мам, не горю. Я могу теперь воевать. Стал купить дробовик. Ну ладно, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте их для обзоров. Спасибо, ребята. Всего доброго. Пока-пока.